14 февраля в Даугавпилском краеведческом и художественном музее открылась совместная выставка Илоны Ленарты Ружи, Даци Пудана и Рамуальда Гебовского в 18 плюс одна параллель. Три ярких художника вот уже более 30 лет создают основу для профессионального искусства Латгалии и художественного образования в Латвии. Каждый из них внес свой неповторимый вклад, работая в Даугавпилской средней школе дизайна и искусств Саулас Скола. Одним из главных источников вдохновения для создания творческих работ авторы считают природу во всем ее многообразии. Это отчетливо прослеживается как в утонченности текстильных аппликаций Илоны, Линарды, Ружи и даце так и в брутальной основательности скульптур Румуальда Гебовского. На этой выставке видна цикличность творчества с момента открытия центра Ротко по сегодняшний день. Здесь есть как работы того периода, так и те, что были созданы в 2022 году. Поэтому очень хотелось бы, чтобы те, кто придет на выставку, увидели и оценили, как меняются художники и их искусство. Хочется показать, что текстиль может быть очень нежным, не только грубым, но и прозрачным. Поэтому этой древесине, наверное, лет 80 90 да, Это элементы дома моей дочери. Древесина очень. Она такая вот со временем, с характером. Я вообще стараюсь использовать вот такие материалы, в которых есть, есть уже содержание в самом материале. Оно многое что диктует. Сам материал диктует. Ну и вообще в скульптуре это есть такая, ну не проблема, а такой момент, когда ты работаешь с материалом, часто твои замыслы, задумки, материал сам диктует и сам кое-что приходится в процессе менять. Не, не всегда можно этот материал над ним применять насилие, да, потому что у него есть характер. Для Прекс. Я очень рада, что наша выставка представлена в одном из центральных музеев Даугавпилса, ведь этот год юбилейный для всех нас троих, это прослеживается в названии. В 18 лет нам, дамам, плюс у нас есть еще один Рамуальд, который будто стоит рядышком, однако это прекрасные параллели. Мы работаем в очень схожих композиционных площадях, только искусство Рамуальда очень мужественно, сакрально, а мы передаем видение этого мира через текстиль, ткани, аппликацию. Даугавпилс виден практически в каждой работе. Ощущения, моменты, подмеченные нами в природе и перенесенные на холст. это в в том числе и Даговпилс, который для меня уже стал родным городом. Отдавая дань многолетнему вкладу художников в развитие культурного пространства нашего города, им были торжественно вручены почетные грамоты самоуправления. Город оживает. Оживает после пандемии, оживает после локдауна. Все мы надеемся, что уже в ближайшие числа может быть, к концу февраля, началу марта, вообще ограничения снимок. То, что касается художников, они, конечно же, творили и во времена пандемии, и во времена локдауна, и сегодня есть возможность увидеть результаты этих трудов. Ну и, конечно, двигаясь к такому важному событию, как Гадалгопелс, культурная столица Европы, мы, естественно, рады, всем проявлениям культуры на территории нашего города, но ну, в частности, вот этой выставке. Казалось бы, на первый взгляд, несоединимые, несочетаемые два направления в культуре соединены. Это э, текстиль и скульптура. И, может быть, именно вот такой поиск он является самым интересным с точки зрения современного творчества. Выставку можно посетить до 21 апреля. Она работает в зеленом режиме. Вход при наличии действительного сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 и предъявлении удостоверяющего личность документа. Сюжет подготовил отдел коммуникации Дауковского городского самоуправления.